Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании Гроэ. Смеситель для кухни коллекции Минта с артикульным номером 321 68 -00. Данный смеситель сочетает в себе эксплуатационные характеристики самого высокого уровня и изысканный современный дизайн. Г-образный круглый излив имеет высоту 293 мм. Общая высота смесителя составляет 329 мм. Фирменная технология из хромированного покрытия Grohe Starlight подчеркивает уникальный дизайн и защищает смеситель от каких-либо повреждений и коррозий, поэтому изделие даже после большого срока использования сохраняет свой привлекательный первозданный вид. Технология для управления смесителя Grohe Silk Move и фирменный 46 миллиметровый картридж обеспечивает плавную и точную регулировку расхода воды. Отличительной особенностью данного смесителя является его угол поворота. Излив может поворачиваться в любую сторону на 360 градусов. Главной особенностью смесителя является его излив, который снабжен выдвижной лейкой, что позволяет намного увеличить рабочую зону. Благодаря системе Groe EasyDock душевая лейка очень плавно вытягивается и втягивается в излив. Длина выдвижной лейки около метра. На душевой лейке также нанесен фирменный логотип Гроя, -E, с помощью которого можно отличить фирменный продукт компании. Аэратор очень легко чистится, достаточно просто провести по нему губкой. Смеситель имеет наружный вид монтажа и предназначен для кухонных моек. Благодаря большому размеру данный смеситель подойдет для мойки как с одной, так и с двумя чашами. Данная модель обладает системой быстрого монтажа и гибкой подводкой и имеет одно монтажное отверстие. Увесистый корпус смесителя можно закрепить на мойку специальной шайбой, которая входит в комплект. В комплект поставки входит смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрого монтажа, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. Высокое качество изделий Грой подтверждает гарантию на продукцию от производителя, ее срок составляет 5 лет. Смеситель Грой – это всегда утонченный дизайн и функциональность. Коллекция смесителей Грой Минта включает в себя модели для кухни, которые имеют различный дизайн и широкий функционал. Заходите на наш сайт и покупайте только качественный смеситель Гроя. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.